Нардепы поддержали законопроект о смене отчества. Добрый день, с вами адвокат Дмитрий Бузанов. 3 июня стало известно, что Верховный Совет в первом чтении поддержал законопроект о смене отчества. Этот законопроект разрешает гражданам Украины менять не только фамилию, но и отчество. За законопроект номер 2450 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену отчества, проголосовали 247 народных депутатов. Перейду конкретно к нововведениям. В проекте предлагается дополнить статью 295 Гражданского кодекса Украины и статью 149 Семейного кодекса Украины положениями, которые должны разрешить физическому лицу менять не только свою фамилию и или имя, что уже предусмотрено действующим законодательством, но и отчество. Документом, в частности, предусмотрено, что украинцы, достигшие 16 лет, имеют право по своему усмотрению изменить свою фамилию и или собственное имя, и или отчество. Граждане, достигшие 14 лет, имеют право изменить свою фамилию, и или собственное имя, и или отчество, с согласия родителей. В случае, если над физическим лицом, достигшим 14 лет, установлена опека, Изменение осуществляется согласия попечителя. Физическое лицо, которое достигло 14 лет, имеет право изменить свою фамилию и/или собственное имя и/или отчество согласия одного из родителей в случае, если второй из родителей умер, призван. Признан безвестно отсутствующим, объявлен умершим, признан ограниченно дееспособным, недееспособным, лишен родительских прав в отношении этого ребенка, сведения об отце матери ребенка исключены из актовой записи о его рождении. Или если сведения о мужчине как отца ребенка внесены в актовую запись о его рождении по заявлению матери. В случае воздержания одним из родителей относительно изменения отчества ребенка, спор между ними может решаться органом опеки и попечительства. Также следует отметить, что у этих изменений есть как и сторонники, так и противники. Какой точки зрения придерживаетесь вы, можете написать в комментариях к этому видео. Я лично не вижу ничего плохого в этом. Спасибо, что подписаны на мой канал. Оставайтесь на связи.